да кстати в этом фильме подержимость, там если ну, смотреть тогда о чем фильм он же не про музыку не совсем про музыку музыка как тема он этот фильм одержимость про наставничество про то как допустим иванушку Митрофанушку, нужно какое-то время усыновить да, пока он кушает манную кашку. Допустим, например, самого первого штриха, до да, самой первой встречи, диктаторский дирижер. Он задает ему квест. Прийти. Значит, аудитория там Б в 6 часов утра. И тот такой просыпается без, без двух минут 6, бежит через весь город, темно еще. Прибегает в этот университет свой колледж. Никого нету. Все закрыто. Из 6 до 9 сидит просто за барабанами ждет. А в 9 часов приходят все остальные. Три часа просидел, прождал. Видите, вот этот человек, дирижер, тот вот до выгнанный из Гестапа за жадность, за жестокость, он же прекрасно знает всех этих учеников, прекрасно понимает, что основная проблема это неорганизованность. И поэтому заранее, как бы, намекает, мол, хорошо бы приезжать! на соревнования заранее, а не в последний момент. Там кризис случился в результате чего? Из-за того, что кто-то решил, что он успеет, да? ехать на перекладных достаточно далеко, и человек решает, что он успеет. То есть он решает, что он ванга, он знает, что никакое колесо не проткнется, никакая пробка не организуется из ничего, никакую дорогу не перекроют, да? Допустим пять полос да мкат или какой нибудь трасса что может случиться а что может случиться раком стать вот так вот раком стать блять грузовик и 5 полос превратится в одну и пробка смотришь на навигаторе там езды там допустим там, час до да. по навигатору час езды А потом подъезжаешь, смотришь час 50 и час час превратился в час 50 да, вдруг потому что там случилось вот неожиданное, понимаешь? Неожиданное. Может ли неожиданное случиться, если есть в другой город на соревнования, ну, на выступление? Конечно. Поэтому лучше приехать заранее. Помню, мы с отцом, когда куда-то летели на самолете или ехали на поезде, выезжали и приезжали в аэропорт и на вокзал за час. Я говорю, а что так? Зачем так рано? Что мы там будем делать? Я по малолетству, да, спрашивал, это же целый час ждать! Что там делать? Он говорит, что там делать? Походи, посмотри, там самолеты взлетают, садятся, там же интересно, туда-сюда. Он говорит, ты не заметишь, как этот час пройдет. И действительно, он пролетал, вот так вот, его нет. И никто никуда не бежал. Спокойно регистрировались, сдавали багаж, ходили, смотрели самолеты. Куда хочешь пойди, пот... не жопа в мыли со всех ног бежишь, несешься. Час, это ерунда. Лучше приехать за час, час подождать, посидеть, попить кофе, поесть, купить воды. Позвонить, еще отлить, там еще что-то сделать спокойненько, не торопясь. В отличие от некоторых, которые сумасшедшие несутся, теряя палочки. Я это запомнил всю жизнь. Лучше приехать заранее и подождать, чем торопиться и опоздать. И, как правило, опоздать! Да. Так вот этот вот барабанщик-то, да, из фильма Одержимость. Глядя на его светлые глазки, диреж с опытом, говорит: так, в 6 часов утра, и дают ему урок. Что это заранее. И на соревнования, да, на выступление. Это заранее. Не в последний момент, потом как сумасшедший, а где здесь вызвать такси? А, это надо зар... это за полгода запись. И бежать, значит, арендовать автомобиль, забыть там в офисе балочки, потом возвращаться и в суматохе не, не, не увидеть, как в тебя врежется бы грузовик. Да? Не надо это делать. Не, не, не надо. Это называется усыновление. установление. Установление метрофанушка. Сколько ему не было? Да. Установление, да. Организуй свою жизнь. Ты можешь быть очень мотивированным музыкантом, там, спортсменом, да? Но если у тебя жизнь не организована, тебе будет через одно место, и он потом срывается. И сбрасывается на него с криками: "Ты, ты Я всю жизнь испортил! А как он его жизнь -то испортил? Призывал его не делать все в последний момент, да? доказывать, что он достоин этого места. Набрал вместо одного барабанщика двух еще, то есть три. Они втроем там конкурировали за место. Для чего? А вот э, здоровая соревновательность, точнее, там не было соревновательности, значит, тот, у которого он пере, переворачивал партитуру, оказывается, на память не, не помнит, да, без нот. А другой, как они там назвали его, деревенщина, у которого он еще раньше переворачивал ноты, тот, значит, ну да, деревенщина есть. То есть они для него не конкуренты, но он заставлял его, значит, чувствовать, что в затылок ему дышит. Точнее, дышал в затылок, он сам себе, сам себе дышал в затылок то есть фильм про наста в сорвался бросился с криками и потом значит все забросил музыку забросил музыку и потом совершил поступок подлый поступок точнее его склонили в фильме показано что его склонили мол так и так вот там один был музыкант который покончил с собой о котором дирижер говорил вы знаете сегодня не стало очень хорошего человека. Он поставил его музыку, он помянул его перед всем оркестром, он прослезился. Вот этот железный, блин, дровосек прослезился. Он не был, не был каким-то бездушным маньяком-социопатом. Он был строг и несправедлив. Да. Это называется усыновление. И вот. Потом комиссия говорит: вы знаете, это не просто погиб, он покончил самоубийством в результате значит, обучения у этого дирижера. Здесь логическая ошибка. После не значит вследствие. Человек сломался. а чего может человек сломаться? Его бросила любовь, еще что-то. Он разуверился в Боге, в своих дарованиях, своим, в своей жизни вообще понимаешь? И когда на него, на дирижера навешивают значит, ответственность за смерть косвенным образом, его выперли. Да, здесь пошли спойлеры. Я к тому, что в фильме показано, что бросает наш барабанщик главный герой музыку одновременно, сорвавшись, сорвавшись как, смотри, тот сорвался и покончил с собой, это сорвался, забросил музыку, в результате подписал какие-то бумаги и якобы виноватого в убийстве, в смерти того человека наставника, учителя, дирижера увольняют, да, слишком жесток, мало френдли в его, значит, педагогике, все, и он, значит, играет на пианино там в каких-то этих маленьких клубах, где они, кстати, встречаются, где они встречаются, наш герой, ему похеру, он продает пиццу, чего желаете, стоят там клиенты, чего желаете в ресторане, значит, на ресепшне какая нахер музыка, я буду в ресторане, да, да, а вот Проходит мимо барабани по консервным банкам, там негр на улице играет и по пустым коробкам тын-ты-тын-тын -тын -тын -тын, проходит. Он даже не посмотрел него. Он даже не посмотрел ему. Что, барабаны? Какие барабаны? Не-не, не знаю. Не интересуюсь. Это вот делать вид это в момент кризиса. То есть занятие, которое является смыслом твоей жизни. И ты прекрасно это знаешь. И делаешь вид для самого себя: что не-не, какие барабаны? Все, не, не, не, не, не надо. Не знаю, палочка как их держать? Вот так, да. И значит, они встречаются и разговаривают по душам, где дирижер говорит: понимаешь, кто-то на меня настучал, да. Ну, я не в обиде, ну, точнее, как, я занимаюсь. Дальше жизнь продолжается, да. Потому что это было место, где я искал вот того бади ричи. Я искал того человека, который способен перес пере пере достигнуть и перейти грань невозможного найти его и помочь ему этому человеку вот такого человека не встречал но вот это есть смысл всей педагогической деятельности найти такого человека да если хочешь говорит, там есть соревнования приходи да то что там будут в зале люди очень э, авторитетные которые могут сделать вашу карьеру а могут у них хорошая память а могут да вы выперди вы, выгнать вас из профессии навсегда Навсегда, каким бы ты байде речи не был, ну, у тебя будет все закрыто. Просто все студии, все радио, все. тебя вот не будут упоминать, и тебя как будто нету, и все. У этих людей слишком хорошая память. И там получается двойной конец, как бы типа месть! Но в, в, в свете финала получается это не месть, это очередной урок очередной урок элементарный приезжать заранее не отчаиваться если вдруг оркестр играет то что ты вообще никогда не играл а теперь мы играем произведение а и у него даже нот нету и он начинает там что-то подстукивать более-менее так получилось но в зале аплодисменты такие жидкие жидкие мол да все позор позор пошел вон и он уже казалось бы казалось бы уходит в объятия своего отца да мол ничего страшного переквалифицируешься там во что-то другое и тут получается что вот на протяжении всего фильма главный герой стремится к чему что он делает он стремится в оркестр в этот самый лучший оркестр значит страны где ни денег ничего один престиж Престиж, это трамплин, да? Когда его укоряют. Ну что, а сколько ты получаешь за эту игру? Он говорит: ничего не получаю. Просто это главный самый лучший оркестр, и я там играю. В основном составе, и мне достаточно. А там такие пафосные соседские сынки в Третьей лиге по баскетболу. О, мы такие крутые, папаш такой, да, мои ребята, прекрасные! Его родной отец тоже спрашивает: Ну, несмотря на то, что ты в самом лучшем орке оркестре, значит, страны, из Линкольн центра звонили, нет? и он значит бросает салфетку и уходит мол <coughs> мы с вами на разных уровнях ребята у вас выдаст, вы довольны третьей лигой все вместе даже родной отец а меня третья лига не устраивает только первая, только он даже своей подружкой расстался почему он значит ну там немножко так сказать утрированно но в этом есть смысл он ей говорит но, зная ее он говорит, мы будем встречаться просто формат встреч может быть разный когда мы будем вместе я буду думать о барабанах я буду думать о барабанах а не о нас это будет тебя бесить и закончится короче все равно мы разбежимся так что давай разбежимся сразу просто формат встреч не обязательно должен быть вот э так в таком вот как она скорее всего требовала часто встречаться во время встреч просто даже если ты бодирич ты, ты не можешь 24 на 7 там тебе надо спать есть сходить Отлить. Да. Немножко выпить 0.33 пива. Раз в неделю. С этой же самой подружкой. То есть в вариативность есть. Но в фильме это показано как? Максимально заточно. Он говорит, я хочу что то достичь. Ну как, чего-то. Он хочет достичь предела. Перешагнуть предел. Достичь невозможного для него невозможного не опаздывать, допустим, на тот период. Это было невозможное, э, да, для него приехать вовремя, не опаздывать. Это тоже было из разряда невозможного. Вот, и оказалось это возможно. Потому что два страшных греха, точнее там несколько обозначены в фильме, когда режиссер, режиссер, дирижер начинает гнобить дудки. Так, где-то кто-то ложает в дуд, так в дудках ложают. Кто из вас дудочники ложает? И он докапывается до пухлиша и говорит, ты ложаешь, да? Ты ложаешь? Ну-ка, ну-ка, ты такой, ты да? Он такой, да, пошел нахер отсюда и выгоняет его и говорит, не успела дверь закрыться, ему, он говорит, он на самом деле не ложал, но он не знал о том, что не ложал. Он не ложал, но не знал об этом, а ложал ты, и там волосатик лажал и не знал о том что лажаешь это меньший грех чем не лажать и не знать поэтому этого нахер выгнал а того будет дрючить чтобы он не лажал вот это называется наставничество и за эту лиц в секцию он взялся и чем заканчивать фильм то либо ты прогинаешься прогинаешься под диктатора либо при этом может вероятность сломаться ну человек такой вот ну, человек может сломаться от чего плохой погоды день, день не зашел а -а -а, все и сломался Знаешь? даровитый талантливый человек но к сожалению да сломался а можно превратиться в этого диктатора самому конец фильма какой одержимость название почему да он стал таким же маньяком как этот, этот. как дирижер он как <соспит> вернулся и сел за стойку и говорит, а теперь вашему вниманию <соспит> <соспит> <соспит)> прервал его. Он прервал его. Что там объявляешь? Конференция херов. Я здесь главный. Он так заявляет всей публике. У меня ритм секция. И кричит всему оркестру по сигналу. Они ему, ты чё охренел По сигналу. Он значит делает соло, делает соло мол типа по сигналу. Ждать сигнала, сукины дети! Я здесь дирижер. Чуть-чуть я -чуть облажался? А я не знал, тихнут. Я облажался? Я ну, ни разу не репетировал эту говно, которое вы только что сыграли. Я пытался подстучать. Это никакой не позор. Ошибиться там, где... Ну, это не ошибка, это подстава. Да. Урок, да. Финал, финал чудесный. Чудесный финал, когда он укушенный этим дирижером, садистом, диктатором. На самом деле хорошим педагогом, скажем так, хорошим педагогом. И он сам превращается в дирижера. Я здесь дирижирую по сигналу. И он, значит, выдает там чумовые соло и сигналит Ты, и они все вместе, значит, играют то, что они и раньше репетировали и знают эту классику, джазовую классику. И тот наш диктаторский дирижер, он с любящими глазами на него смотрит. Он тарелочку ему ставит, там наклонилась стойка с тарелкой, там под падал собиралась. Он ему ставит эту стойку и смотрит на него с такими влюбленными глазами. Но ну, наконец-то ты со стал самим собой, перестал играть в этих дочки матери, в куклынах. Наконец ты понял, что такое выйти за пределы собственной возможности, стать самим собой. Так что фильм, о, наставничестве, да, и человеческой жизни. Ну, то есть такие фильмы. Когда он приглашает, значит, эту барышню, мол, вот у меня там соревнования, э, состязание, э, концерт, да, приходи, она такая, ну не знаю, я спрошу своего парня. Он не говорит такой: ну, а, парня, ну, пошла нахер. Он говорит, да-да, приходите, приходите вдвоем. То есть, в общем и целом, он готов к демонстрации отцу и этой барышни, с, с ее парнем. демонстрации И он, казалось бы, повел себя, как вот тот толстый, который не лажал и не знал, что он не лажает да сначала а потом, а потом спохватился в последний момент у него и сайт чего бля? чего то есть все в твоих э, не все в твоих руках а есть моменты которые до да, которые ты делаешь сам делаешь или не делаешь так ты можешь сыграть всю эту партитуру весь на концерт или не можешь, может ты сейчас э, испугаешься сломаешься сломаться то можно по-разному кто-то значит выходит там в окно кто-то вот как тот самый худший вариант да тот парень который с собой кто-то просто, да, барабаны в кладовку и пошел в пиццерию работать. Да? А, он, а он так возвращается, садится обратно и говорит: Теперь я буду тут дирижировать. Я! И прерывает его. И начинает кричать по сигналу. И становится, да, становится сам. И становится сам таким дик... сам диктаторским дирижером для самого себя. И учитель смотрит, понимает: все, ему уже ничего не надо. Он уже сам будет себя. Как есть, вот у антропоидов, да, это такое. Что древний человек он э, самодомашнивание. То есть одомашнивание диких животных, там, всяких там. А еще самоодомашнивание. То есть человек еще и производит селекцию самого себя, потому что может это сделать. За него никто этого не сделает, кроме него самого. Да, никакой там педагог, дирижер, он только может как-то направить да а дальше все, все, все сам сам сам фильм чудесный да и совершенно верно что она подметил что там нет вот этой темы что его мотивировала э, женская тема чтобы быть там представительнее для нее что она его там значит это мотивировала даже наоборот он избавился от нее чтобы так сказать заранее заранее говорит все равно мы расстанемся так что давай расстанемся сейчас я хочу что то достичь что то достичь да а потом приглашает ее показать. А я достиг. Приходи прыгать со своим парнем, со всеми своими парнями. Приходи. Сколько там у тебя их было? Да. Приходите, все вместе. Всей футбольной командой. Да. Я вам кое-что покажу и показал. Чудесный фильм.